Здравствуйте, Юрий, слушаю вас. Смотрите, 28 ноября 2019 года Забербанк мне отключил мобильный банк. Я к ним обратился в службу поддержки, сказал, почему я не могу онлайн-платежи сделать, у вас мобильный банк отключен. Написал письменное заявление, а они ответили сейчас, вот мне пришло смс-сообщение, что... Ваш сотовый оператор отправил информацию в Сбербанк о том, что номер не активен, и из-за этого Сбербанк мобильный банк отключил. Вообще это правда такой может быть? Вы отправляете в банк информацию, что номер не активен? Нет, мы не отправляем такую информацию. То есть, даже, ну, как бы мы когда номера блокируем, например, закрываем, да, да. договор, то мы просим всегда владельца номера обратиться в Сбербанк, чтобы в мобильный банк был включен. Мы никакую информацию не отправляем. То есть получается, что Сбербанк после меня послал куда-то подальше, да? к сожалению. Не знаете, Но, видимо, да? Похоже на то. То есть вы никакую информацию в банке не отправляете об активности или неактивности номеров? Нет, совершенно даже бывают проблемы, например, что приобретает тот номер, да, и старый номер мобильный банк привязан. То есть мы эту информацию никак не рассылаем никому. Понятно, Никакие понятно. Банки. Ну, я так и думал. А, все, понятно. Спасибо большое. Извините за беспокойство. Все хорошо, всего доброго. До свидания.